Всем здравствуйте, дамы и господа. А, сегодня я уезжаю на неделю в Санкт-Петербург. И пока что какое-то время, ну, неделю именно, видео не будет. А, но я в Санкт-Петербурге буду, так сказать, ну, снимать блог. А, Такой, как я там, в принципе, гуляю там, все такое. Буду я, разумеется, в маске, как обычно, а может и без. Кто его знает. То, что, в принципе, всем доброго времени суток. У кого сейчас день, вечер, ночь. Приятного аппетита, кто сейчас кушает. Ну, а я погнал, что. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания Пока.